Представляешь, Борис, бензин стал стоить 20 гривен за литр. Так ты, Мартона, теперь пешком ходишь. Нет, холодная езжу. Больше всего на свете я ненавижу Америку и доллар. А валюта тут причем? Купите ее ни на что. Простите, вы мою собачку не видели. Маленькая такая, лохматая. Вечно всем под ноги кидается и громко гавкает. Это такая, которая вот пинка в, в легкую 10 метров пролетает? Нет, не видела? Ха-ха-ха-ха-ха. Волочка, у тебя такое отличное сочинение, но почему ты его не закончил? Потому что мама уснула. Римптика. Почему вы вчера не были на работе? Вчера был день железнодорожника. Ну и что? Моя фамилия Шлагпаум. Приведи не с мотором. Скажи, сколько ты даешь своему сыну на карманные расходы? Десять евро монетами в неделю. Хм, сколько много? Да, но он кладет их в наш автоматический газовый счетчик, думая, что это копилка. А ты что же не подаришь на 8 марта? Да, пока не думал. Наверное, что-то из желтого металла. Она у тебя что? Так любит китайский рок? Алло, Борис, быстро включай первый канал. Ну, включил. И что? И что там идет? Э, давай пожаримся. Ой, я так и согласна. Мадонна, почему ты полчаса не отвечала на звонки? Борис, ты достал своей ревностью? Я ноги мыла. В дом? Сашибис, если лет вместе живем, Мы когда уже родителей познакомим? Не знаю, мои уже знакомые. Да ежи! С тобой прикольно общаться, а тебе сколько лет? Сорок шесть. Всё реально? Не, попутал, уф, сам напугался. 45. Полипчика! Я нашла работу. Делать ничего не надо и платят неплохо. Кем же ты работаешь? Натурщицей. С тебя пишут картины. Нет, с меня анекдоты придумывают. Петруха, расскажите о своих татуировках. Ну, вот значит купола, они обозначают, сколько кредитов я уже погасил. Что является главным показателем качества товара, приобретаемого на рынке. Фраза про я мужу такие же взяла. <смех> Петруха, здорово, ты хоть в курсе, что твою мотону в роддом увезли утром? А что с ней? Не знаю. А кто, а кто это здесь? Можете коротко рассказать о себе? Нет, о себе я говорю часами. Подписываемся, кликаем на колокольчик.